Ну что, ребят, я только из самолета не успел еще отдышаться, переоделся. Вот Евгений меня довез до парковки. И все, я стартую уже собирать машины, ребята. Никогда еще я так прям сразу не втягивался в работу после отдыха. Но отдых был недолгий, всего одну неделю. И, собственно, мне этого хватило для того, чтобы прям зарядиться. И сейчас продолжит работать. Сейчас я еду собирать машину. Одна уже машина у меня осталась в прошлый раз. Я до своего отдыха ее загрузил, на Мерседес. И сейчас пять машинок собираю, выезжаю в Техас. Потом с Техаса обратно сюда. Я думаю, неделя у меня уйдет. Опять отдыхаю в Майами. И потом опять работаю. И так где-то еще пару-тройку недель. Едем с вами в Грузию. В конце сентября, как вы помните, мы с вами там встречаемся. Да, ребят, я определился с датой. Это будет 25 сентября, в субботу.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 2011 года, ребят, Феррари забираю, как раз она мне пойдет на первый этаж на нос, куда вот ехать, я что-то не сильно понимаю, где выход -то. выход, наверное, внизу, ну да, я же на втором этаже. Вот, ребята, чем отличается Inclose трейлер, как у меня, от опана. вот впереди видите едет Opon двухэтажный, но это вообще эвакуатор, по-моему, и вот он едет, едет и пытается объехать вот эти ветки, чтобы они не поцарапали крышу верхнего автомобиля, сейчас ему это, правда, сделать не удалось, чуть-чуть зацепил. Но надеемся, что не сильно. Поэтому, ребята, на enclosed машины всегда идут подороже. Потому что у тебя коробочка закрыта. Yeah, yeah. Yeah. Yeah. Okay. Then... Ну что, ребята, машину еще одну очередную забрал. Корвет. Uh, мне дали три колеса. Клиент попросил забрать, говорит, сколько тебе надо доплатить. Но у меня ставка одна, ребята. Три колеса или четыре колеса. Или одно. Мне придется поработать, чтобы туда-сюда переставлять. Поэтому, извините, на 100 баксов. А он говорит, пшижи вообще ерунда. На тебе 100 баксов. Спасибо, чувак. Так что поехали дальше. Ребят, приехал забирать машину, Lamborghini и Макларен. Одного места две тачки идут. Очень удобно, правда? И доставляется, кажется, тоже в одно место. Вот первый автомобиль. Сверяем на всякий случай, ребята, ВИН-код, чтобы я зря не возить туда сюда. Потому что, если я сейчас не проверю, отвезу, это будет моя вина, и мне придется доставлять ее обратно. Я yeah, okay, Ребята, Lamborghini сейчас кидаем наверх, на второй этаж, в середочку, сюда Кидаем Макларен, а наверх сейчас заберем из Формулы 1 одну машинку. Посмотрите красиво. Ребята, с утра пораньше приехал клиент забрать автомобиль из Формулы 1. Представляете? Сейчас я вам его покажу. Здесь такие неудобные повороты, но как-нибудь постараемся заехать туда максимально близко. Пойдемте грузить. Ребят, смотрите, какие колеса удобные грузить, цеплять, только она супер просто низкая, как с ней справиться, не очень понятно. I want, because you'll be taking it off. Mm -hmm. Notice this. Uh -huh. You've got to make sure that's in the brake is on. Mm -hmm. You don't want me to bring it up there? I will do. it. Huh? I will do it. You're gonna do it? Yeah. Okay. Probably haven't seen a car like this. First Are time. I you? <laughs> uh, need your full name and sign. I gotta type it in. Yeah. I don't have my glasses on Yeah, no problem. Richard, last name. Mm -hmm. uh -huh. And right here. Thank you. Диды тачки ни разу не видели. Фоткун говорит, Это ламборгини. Там он паркинг я не мог поставить. он мне инструкцию здесь прикрепил, видите? я подъезжаю выгружать корве, с которым шли как раз шины, вот здесь, молодец клиент, назначил встречу на такой большой парковке, поэтому надеюсь, что будет очень удобно выгрузить, причем мне нужно выгрузить два автомобиля. Так, ну что, ребят, грузим обратно теперь Макларен и поехали дальше. Сейчас, походу, долбанет. Сильный-сильный дождь. Ребята, заметить заметил такую интересную особенность. Смотрите, сейчас отсюда, сколько воды польется. Вау! С чем это связано, я не понимаю. После дождя каждый раз такая ерунда. Откуда то вытекает. Ребята, полил просто сильнейший дождь. Наверное, придется чуть подождать, потому что я сейчас весь сырой буду. Смотрите, вот здесь налилось сколько солярки, бензина. Что такое вонючее сверху. Вау! Ничего себе! Смотрите, здесь как краску разъела. Блин! Вот это вонючку я забрал, это вот это вот самоделки на Формулу-1, ребят, смотрите, все в бензине. Хорошо, что я еще не уделал машину, которая здесь стояла внизу, а то бы также краска слезла. видите, краска вот здесь слезла. Смотрите, она до сих пор капает, что там за драндулет такой. Блин, я, мне кажется, уже пьяный от того, что здесь надышался, смотрите, видите, все разъело просто, вот, просто разъело. Краску, офигеть, откуда она льется Я надеюсь, что он не взорвется сейчас Кстати, вот, вот такие вот чувачки являются, являются причиной возгорания Поэтому правильно вы говорили, что надо скидывать клемму Но попробуй здесь ее найди Самоделкин, куда он ее спрятал, неизвестно Ладно, давайте пробуем заводить, скорее выгоняем Ну нафиг Фу, воня Вроде не катится на скорости Ручник нифига не держит Так, сейчас назад мы ее загоним вниз А потом забираем Ламаргини и выгоняем Помните, дед, когда мне ее отдавал Он не мог включить нейтралку Вот у меня сейчас такая же проблема У меня не получается включить нейтралку, представляете? Нифига не получается Ладно, пускай там разбирается. Сейчас я ее быстро закреплю Так, ребят, сейчас отфоткаю, что тачка в порядке, что ни на какой бензин на нее не накапал, и она в таком же хорошем состоянии, как и была. Hello? You have a check or cash, right? Sorry? You have a check or cash? Cash. Cash, yeah. I need your full name and sign. My full name, my name. Yeah. And then Sign sign right car around? Yeah. Uh, can I get cash? Yeah. Cash? Cash, cash. Yeah, pay, pay cash, right? Yeah. One. But uh, can, we cannot park here. We cannot park the car here. Park over there. Yeah. yeah. But what about cash? One thousand. One thousand, right? Sure, sure. Fine, good. Mm -hmm. Right? Yeah. Where I can park? <laughs> or over there. Or you wanna to drive? No, no, no. <laughs> <laughs> <laughs> Хорош, подожди, подожди. Это, это не. Это не. Это не. Это не. Это не. Это не. Это не. не. не. не. О! О! Огонь! Теперь задний вход. Как игрушечная, ребят. Причем здесь радиус, разворота, ребят, вообще никакой. Кручу-кручу, никак не могу развернуться. Опять не разворачиваюсь еще-чуть. Еще. Чанга, <laughs> Кайп. Прикольная машина. Okay. Ч ⁇ так, ничего вроде прыгает, ребят. Кайп. Кайп. Кайп. Кайп. Okay. Пока мужа нет, ребят, хозяйка принимает у меня тачку, попросила девушка говорит, а не могли бы вы полблока буквально проехать? Блин, я за ней еду, уже фиг знает сколько, уже две мили, наверное, проехал. Куда я еду, как долго еще вообще непонятно. Если бы знал, там бы сразу припарковался, зачем я к ней ехал, чтобы потом ее эту машину вот, туда отдавать. Просто бред, надо было не соглашаться, но ну, она поэтому и сказала, говорит, полблока, полблока, а чаевые между тем не дала, поняли? Ладно, я за идею работаю, не за чаевые. Короче, ребята, это реально какая-то наглость, прикиньте, это тетя меня увезла уже за три месяца. Это просто бред какой-то. Здесь, здесь нет номерных знаков, у меня нет моментов. Я не хочу нарушать закон. Точнее, я его уже нарушил. Я, короче, разворачиваюсь и еду обратно. Потому что это полный бред, ребят. Две мили, она мне говорит, пол блока. мексиканка какая. А нет, нету. Нафиг меня обмануть, он менты ну Я поеду, короче, ее полдома поставлю, куда я по контракту должен. Какого черта я буду рисковать? За что? Зачем мне это надо? Просто, ребят, реально меня поражает наглость. Вы как к этому относитесь? Представьте, представьте, да, то есть она думала, эта баба, что я что, не развернусь, типа не уеду домой, если ты меня обманешь? Зачем меня обманывать? Пол блока она сказала, то есть чуть-чуть. Вот, смотрите, мой трак оставлен открытым, а я здесь раскатываю. Мне особо удовольствие, честно говоря, ребят, не доставляет кататься на этих машинах, потому что это моя работа, и я уже как бы иначе к этому отношусь, поэтому... Просто покататься на машине, мне не очень хочется. Тем более, что я рискую. Прям первый мент, он будет мой, я уверен. Прям первый мент. Поэтому нет, уж извините. Паркую около дома. Блин, потерял 20 минут, просто покатался. Зачем надо это было? Странно. Так, чтобы она здесь не загорелась, на всякий случай выключу. Это вот так, а ключи, наверное, оставлю тогда вот здесь, что ли. они need a walking! I'm driving so, so far. Халф-халф блок. miles. <laughs> We go... Yeah, I check my Google Google Maps. Three miles from here. Okay, thank блин, ну и наглое, ну просто. Злость, конечно, мне. Нет, это недалеко. Я говорю, я Google мой проверил, три мили. Не, не не не не это недалеко, это рядом. Извини, извини, ну что. Как, как, блин? И В глаза смотрит на тебе и такую чушь несет. Ладно, поехали, ребят. Давайте, братишки, давайте, давайте, мексиканцы. Мексиканские, мои братишки. Yeah, I will send you to email. Okay. Alright, thank you. Thank you. Have a good day. Хорошую штуку я, ребят, купил, да? Раз, пыль согнал. Все, можно ехать. Причем за тачку уже, ребят, оплатили. Клиент по безналу. Но клиент, который принимает, он сказал, что чувак. Я приготовил некоторые деньги для тебя, поэтому приезжай, пожалуйста. Сказал, конечно, дружище, в 12.00 буду. И вот время сейчас как раз 11.55 где-то. Я прибыл. Так что все под контролем. Я пишу это Ага, Спасибо. замок, ребят, да, у людей? В общем, такой ранчо целый, огромный. Смотрите, чаевые сколько чувак дал. Прикиньте, это чаевые. Раз, два, три, четыре. Нифига себе! Четыре сотки просто чаевые. Нормально! Сколько это на деревянные? Месячная зарплата, ребят. Ну, извините, извините, я не виноват. Я ничего не просил, я просто доставил он говорит, у меня есть деньги для тебя. Что делать? На Грузию, ребят, коплю на Грузию, чтобы с вами, со всеми встречаться. Понимаете? Так что в конце 25 сентября, 25 числа. Встречаемся в Грузии, в и